Значит, союз спасения Джокера. Недавно Баженов. Бэдкомедиан. Евгений Баженов. по в пятницу. Сделал очередной разгромный разбор. Киношедевров. киношедевра <coughs> Союз спасения. Про декабристов. 1825 год восстание на сенатской площади декабристов этот разбор его знаменателен тем что он не просто показывает бессмысленность трат денег и бездарность авторов как обычно обычно его обзоры мы смотрели как с смехом и раздражением черт неужели неужели на это тратят такие деньги где руки где глаза почему так получается почему нельзя сделать хорошо кроме как на юмористический разбор это не тянет в данном разборе фильма союз спасения была вскрыта основная первопричина Почему фильм такой? Или зачем он такой? Допустим, неправда по поводу конкретных исторических фактов. Кому-то не нужны факты, а я вот обожаю факты. Мне вот без фактов, понимаешь, ни причины, ни следствия не будут и ясны. Мне нужна, не нужна пропаганда, И агитация. Мне нужны факты. И если факты исторические в фильме упускаются, они упускаются для чего-то. И в конце Евгений Баженов делает очень интересное наблюдение, подытоживая, выясняется то, что это сделано специально, нарочно. В фильме показана власть, власть и протестующие. На Манежной, или на Пушкинской, или в Хабаровске, или в Санкт-Петербурге. В 1812, в, в 2020-2021 мы хотим одного и того же, как в 1812 м показывается в фильме. И вы хотите того же. И власть хочет реформ, и декабристы хотят реформ. Давайте вместе работать. Ну зачем же это сразу бить? Людей выводить на площади, подставлять их под пушки. Ну, не хочется расстреливать. Ну, что поделать? Ну, вот только эти оголтелые взяли, вывели свои полки. Пришлось расстрелять, а их самих повести. В Сибирь сослать. Да. А так он не хотел. Нет, нет, нет. Он хотел точно так же, как и они: реформ, благополучия России, матушки. Ты понимаешь, такая проплаченная, конъюнктурщина. Кремле бодство по-русски, да? В историческом фильме про 825 год. Это не просто ха-ха-ха, смех и ха, -ха, -ха чего они там наснимали? Они наснимали то, что надо было снимать. И это сняли, и подали. Вот тут большое спасибо огромное Евгению Баженову, что он вскрыл эти внутренние механизмы всей этой лажи. Чем-то подобным сейчас займемся мы с фильмом Джокер там вверху ссылочка на мой старый обзор этого фильма я уже не помню что я там говорю вышел почти сразу обзор почти сразу после выхода фильма точнее после моего просмотра фильма вообще я его игнорировал игнорировал по той причине что мне не понравился трейлер трейлер это как знаете, ну, общее представление у меня эстетическое было несоответствие картинки мутно-зеленые какой-то депресняк. Унылые рожи, скорчившиеся фигуры, насилие, немотивированное насилие. Мне это не близко от слова совсем, поэтому я фильм не смотрел тогда. Но о чудо. Вокруг фильма началось происходить непонятное. Его стали усиленно хвалить изо всех утюгов стали усиленно хвалить в этих всяких, кстати, премьера была на известнейшем кинофестивале Канском, по-моему. Там он хватил, отхватил главный приз Серебряного Льва. Ничего себе, премьера на фестивале такой пафосном. Дальше посыпались награды всякие, золотые глобусы, номинации на Оскара и там два Оскара. Ну, такое пропустить нельзя. Столько шума, столько шума. Надо смотреть. Надо смотреть. Даже через не хочу. А не хочу было очень мощное. Как я и предполагал. начинает все жутко депрессово. Жутко. Сама эстетика фильма меня. Значит, вся моя, вся моя натура восставала против так называемой эстетики безобразного. И хуже того, я тебе больше скажу. Под конец я только еще больше убедился, что фильм этот, фильм этот, зловредный. И ненависть к нему у меня уси... еще больше усилилась после его просмотра. Насчет киноклубов всяческих, разнообразных. Друзья, невозможно обсуждать фильм, если ты его не смотрел. Да. Невозможно обсуждать фильм, если ты его смотрел одним глазом. Да. Невозможно обсуждать фильм, если ты его смотрел невнимательно. Фильм надо смотреть внимательно. Если там есть какой-то текст на весь экран, карточка, на ней что-то напечатано, либо бумага, документы в папке. Желательно найти перевод с озвучкой перевода текста, если там непонятно, что написано. Об очень важных два момента: карточка, которую он предоставлял окружающим, то есть диагноз, что он себя представляет. И то, кем он являлся своей матери, значит, это было акт о усыновлении. В папке он нашел акт о усыновлении и, я так понимаю, стенограмма допроса, где следователь спрашивал у нее матери, и было инкриминировано бездействие, халатное преступное бездействие, в результате которого ее сожитель, мальчик, был обнаружен прикованный, главный герой к батарее с многочисленными ушибами головы и всего тела. То есть вот этот вот неконтролируемый смех болезненный. Это неестественное его состояние, допустим. Он родился таким невражденным, а при, а мать, не родная. Он усыновлен. В результате ее халатных, халатного бездействия получил множественное ранение И стал вот таким чудиком. А чудик он конкретный значит что мы видим с самого начала все прекрасно замечательно радио сообщает что город город погряз в мусоре никто ничего не говорит не смешной клоун наносит грим под эти новости под эти вечно старые новости народ возмущен пусть они договорятся кто-то там с кем-то не может договориться скорее всего работяги с работодателями. А, старая, страдают, кто? а, все, а старая, страдают все остальные горожане. Пусть они договорятся, пусть все, сядут за стол переговоров и не выйдут из комнаты, пока они не договорятся. То есть, понимаешь, создаются проблемы. То их не было, не было. раз они как-то создают сами по себе, кажется. То есть, общее такое вот будущее, беспросветное. Ну, это фантастический готем. Как такое собирательный образ капитализма западного хронологически это типа 80-е там по тем вот премьером фильмов тачки одежда это что-то вроде 80-х почему джокер дело в том что к вселенной марвел этот фильм не имеет никакого отношения это сделал очень хитрый опять же ход такой же как вообще весь шум вокруг него ажиотаж и при вознесении точно так же главный герой обозначен как джокер до того как он им стал до того как стать джокером хита леджера такой симпатичный обаятельный такой юмористический бандит такой криминальные авторитеты, для которых никто не авторитет и деньги ему нахер не нужны, он их жжет, <свят> вот всех ставит в позу зю и жжет деньги, наводит ужас именно ради ради самого ужаса, самого вот бардака, разрушения, такой художник от криминального мира, вот до того, как он становится таким Джокером, это Л. Леджер, якобы он пребывал в вегетативном состоянии вот этого не смешного, уродского, фрикового клоуна, представленного, представленного нам в первой части фильма. Длинный фильм, больше двух часов. Смотрится, конечно, на одном дыхании. Очень тяжелый фильм, драма, неприятная, отвратительная. Главному герою смешанное чувство отвращения и жалости пожалейка там включается на полную катушку с самого начала этот загримировавшийся клоун идет на работу он привлекает внимание прохожих на, про... на пешеходной части к музыкальному магазину посреди пешеходной части стоит <соснаблюдение> <соснаблюдение> не смешной страшный клон с куском значит пластика вращает его направо-налево кругом толпятся люди торопятся на работу они его обходят он мешает на самом деле если магазин скорее всего территория принадлежащая магазину это где-то около метра от двери не больше дальше пешеходная часть он занимает ее практически всю там где-то стоит фортепиано на нем играет негр под эту музыку пляшет наш клон пляшет наш клон и конфликт с пешеходами это дело времени Понимаете? начинается с того что обсуждают его ботинки там внешку и там танцы шмансы доходит до того что Пионеры, юные головы чугунные, нападают не него, отбирают у него до плакатку, убегают с ним. Он бежит следом, попадает в ловушку, получает по морде этим плакатам и получает Они его избивают. Какие-то школьники. 2-3, значит, балбеса. Таких великовозрастных, среди них там полно мелкоты. Бьют его с криками: Давайте, давайте, он нам ничего не сделает. Бейте его сильнее, он нам ничего не сделает. Действительно, он ничего не Он просто лежит. И под трагическую музыку и крупный план включается на полную кадушку пожалейкой огромной буквы Джокер. Вы знали Джокера Хита Леджера? Нет, вот он. Вот он, Джокер. Лежит на полу, прикрыв пах руками, и тяжело дыша. Подвергся нападению. Можно ли было избежать конфликта? Вот это, Вообще, это проезжая часть. Улица, знаешь. Вот, улица. И ты на ней, значит, кло, клоунствуешь. Начинаешь. Пляшешь. Пляшешь под музыку. То есть это дело время. Конфликт это дело времени. Можно ли было его избежать? В общем, да. Можно было. Почему не произошло? Почему не? Почему этого не было? Почему он этот пляшущий самовзагвенно клон не мог просчитать последствия своего выступления на пешеходной части тротуара, предназначенного для пешеходов, а не плясок и танцев с куском остроугольного куска пластика? Дальше наш герой. На приеме у психолога. И тут звучит самая главная фраза всего фильма практически. Это мир катится. Это мир сошел с ума. Или что-то со мной. Хороший вопрос. И почему или? Чувак, дальше ты сам говоришь, что в больнице тебе было лучше. То есть с тобой реально что-то не так. Да. И мир тоже не в сказку попал. Да, он тоже себя представляет. Ну, только что мы видели. Это не самый худший вариант, в общем-то. Отхватить там пинков от школьников. Да, и мир не сладок. И ты, дружище, в этом мире тоже что-то с тобой не так. На основании вот этого понимания, что и ты... Представляешь проблему для себя и окружающих. И окружающим ты тоже не очень симпатичен. Вот. Можно строить. Хорошенечко проанализировал эти два факта, а не выбирая или, или. Или мир кажется с ума, или со мной что-то не так. Мама говорит, что со мной все хорошо. Я создана, радость людям, как Буратино. Чтобы приносить радость и смех. Помните, дальше дальше будет такая? То есть мама как любая мама внушает ему что он хороший добрый мальчик правда немножко грустный как он она писала там мистеру войну дальше нет вот эта позитивная психология она к сожалению может сослужить дурную службу в плане дезориентации себя в этом мире и себя и этого мира и себя в этом мире да нет чувак с тобой что-то не так и мир из мир и мир качество хер знает куда вон те по радио рассказывают каждый день про это вот 10 12 на часах в той комнате где его принимает психолог и 10 12 на часах э, в конце фильма когда он опять на приеме но уже в больнице белый кафель и не психолог, скорее всего, психиатр. Та же самая негритянка. Практически. И то же самое время. Ну тут очень хитрые такие... Кажется, ему не кажется. А что, допустим, если в конце это все им показалось, то... то ну и хер бы с ним. Понимаете? Это ему все показалось. То есть это все по Это вообще кино. Это вообще все по-нарожку. То, что ему это все показалось. Будучи в дурдоме не снимает ответственности с того что мы увидели в течение двух часов над нами измывались издевались включали пожалейку и отвращение там же дальше идут сцены костлявое тело изможденное сгорбившиеся неприятное лицо с такой вот этот собачьей вот этими складками волосы грязный то есть он вызывает одновременно и отвращение и жалость и тут непонятно что это жалость от отвращения или или отвращение от, из-за того что слишком уж жалостливо он представлен тут очень широкий спектр грубо, глубокий комплекс переживаний затрагиваются да да играют на струнах души зрители трепят за нервы вот и что же наш герой а наш герой а наш герой. То есть в чем проблема фильма? В том, что он... Там как... Критики как говорят. Пропаганда насилия. Пропаганда насилия. Да, можно сказать так. А можно сказать, что это оправдание насилия. Да? Оправдание насилия. Вот если вот спросить вот всех тех людей, которые восхищены этим фильмом. Не просто пересказывают эти слова, а вот. Потому что, что интересно, он взял номинации: в, там Золотой Глобус, сканский фестиваль, Оскар, еще там масса. И там две категории: лучший актер мужской это Иохим, Хиаким, Хиаким Феникс и музыка к фильму. Эти две категории почти во всех этих наградах. Слушайте, но но то больше. Почему? Почему только это? Там же есть... Допустим, мне понравилась операторская работа. Да, потом. Монтаж. Монтаж. Значит, костюмов, да. Там у него... У него у одного интересный костюм. Ну, наверняка какая-нибудь драма историческая могла его победить, да, в историческом костюме. Это ладно, это понятно. Но вот такие одинаковые два пункта почти по всем... Настораживают. И шумиха восьмиминутная овация на Канском фестивале. Все стояли, стояли по стойке смирно и аплодировали непрерывно. Херов себе. За что? За что? Приказано радоваться, знаете, когда вот там вот день Конституции или еще я всегда приказано радоваться, праздновать день флага или что. Какая дичь? Здесь приказано наградить. И чествовать. И устроить шумиху, чтобы с каждого утюга любой, значит, альтернативно мыслящий мог орать, кричать и доказывать в комментариях и чатах, что фильм прекрасный, замечательный, чудесный. Чем же он тебе так понравился, дружище? Ну расскажи, мне хочется послушать. Что он скажет? Интересно. Чем же он так вам понравился? музыкам, ну да есть драматические вот эти напряжения с звуковыми эффектами до да. игра актера да да да да да а может тебе просто было приятно смотреть как вот он стреляет по этим уродам, как он взял и прикончил обижающих его вот эти все любители блин короткоствола А им же зачем нужен короткоствол то а чтоб об... обидчиков поставить на место. Все эти школьники, которые приходят с автоматическим оружием в школу, расстреливают там всех своих одноклассников и учителей. Это ж вот эти вот люди восхищены и хотят и жаждут и постоянно кричать, что им жутко не хватает короткостволов. Люди в курсе по поводу короткостволов. И а, то, что он не поможет тебе в плане самообороны, сразу стачивай мушку, потому что при взаимодействии с непосредственным агрессором. Она будет вставлена тебе в одно место, и это будет больно, если она будет не состоченной мушкой. Понимаешь, у бандитов у него и опыт обращения с этим оружием, и этого оружия будет больше. И вот это твое представление о том, что с пушкой ты герой, без пушки ты маминкин сыночек, а с пушкой ты, значит, крут. Вот это вот Иль очень здорово зашло, значит, альтернативно одаренным. Как это им было приятно смотреть? Расстрелять всю эту мразоту. Кого мы? Какую мразоту? Убей богат... богатого. Там дальше таблоиды. Мода. Новая мода. Убей богатого. Эти два чудика были богатые. С какого перепугу? одного там какие-то часы, ну, обувь у них там блестящие. Эти три придурка ехали в метро. Они даже такси не могли взять. Это закредитованные клерки мистера вейна Они такие же, как этот... Чуть-чуть ну, побо... Там, не знаю, на, пи... на тысячу долларов может побогаче, чем он. И у них нет э, болезни. В результате черепной мозговой травмы, да. Это не психическая болезнь. Это в результате... Там у него карточка, когда он женщине негритян предоставил ее. Не бойтесь. Я не шизик. У меня это нервная в результате повреждений. Головного мозга. То есть это важно перевести вот ту на визиточку, которой он отгораживался бы от окружающих, да, не поймут. Да, будут шикать, будут презрительно и почитав эту мачку, она там садутая, едет, там типа терпит его. Да, чувак, и с тобой что-то не так. И мир не так прекрасен и чудесен, как в комнате с твоей мамой. Да, да, это надо учитывать и при работе и при выборе работы и при выборе мечты стать стендап Кобяковой мать ему говорит они ну стендап он уже должен быть смешным ты же не смешно а он такой в смысле но ну, он же должен быть смешным не смешной клоун да не смешной клоун когда палит по обидчикам хорошо допустим у него эта пушка была с самого начала и в конфликте со Школотой вот с этой он пристрелил бы троих из них. Как тебе такое? А? А, не, по ним нельзя они они дети. А по этим велиководством балбесам можно, да, потому что они его обижали. Поэтому должно сдохнуть. И тут получается, смотри, очень такой тонкий момент. Если первые два выстрела это самооборона. Ну, такая, скажем так, при, при э, превышение самообороны. Потому что можно было пальнуть вверх, и а они поразбежались. Вообще можно было выскочить с той теткой, понимаешь, в которую они кидали карто картошку фри. Она ж выскочила на станции. Он замешкался. Ну понятно, у него приступ, он заржал, неконтролируемый смех. А вот тут, зная о мире и себе, и себе в этом мире, и место своем в этом мире, к сожалению, не самое лучшее, можно было, в общем-то, и выскочить за этой теткой и ничего бы не произошло. Не получилось не получилось может быть потому что он знал что у него пушка есть пушка то у меня уже есть да не контролирую смех и не всем это нравится вот но равноценно ли допустим получить две пули если первые два выстрела это можно сказать превышение самообороны да то третье это уже была расправа да, он догнал его и прикончил там четыре выстрела. Он всю обойму, ну не обойму, весь барабан в него выпустил. Догнал! Охотился долго. Чик -чик, они там, и, выходя из поезда, один другой там. Он, он уже на, на этого третьего охотился, а это была расправа. Знаешь? Как перестать быть маменьким сынком? Да ну, блин, в обидчиков расстрелять нахер. Понимаешь? Резать, резать, резать, как вот этот вот, постоянно. Он, он хочет резать. Когда он пугает вас на стримах, русось, шкуфт, будут резать, резать, резать. Он это так говорит, как будто уже сам... Уже, уже, уже. уже. Вот он и в восторге, то вот такой, такие вот будут восторги от этого. Пропаганда насилия. Да, надо расстреливать. И подается как? богать Убей богача почему они богачи? А потому что мистер Вейн ступился за них. Вот почему они богачи. Это были клерки мистера Вейна, рабы. Рабы. Ты раб своего начальника в своей конторе клонка. Да, наемный рабочий. Раб от слова работа. они точно такие же с иллюзией закредитованные. Рабы с иллюзией, что они личинки мистера Уэйна, и когда-то, может быть, они станут такими же, как мистер вейн да-да-да. И потом, поэтому они могут себе позволить там хамить, ругаться и кидаться картошкой фри во всех прохожих. Кричать, да. Нужно ли их за это убивать? Полой фильма да. Это прекрасно, замечательно. Их надо было убить. И, и их убить, и мистера Вейна. Потому что он главная причина всех проблем. А мистер Вейн отвечает э, тем же: вы все клоуны, мы люди добившиеся кое чего, являемся причиной вашей зависти, а вы все скрывшиеся под масками из -за модуляторы голоса, еще и какие-то там картинки на стримах, вы все трусы и значит это неудачники, мы вас придираем, вы для нас клоуны. И оказывается таких людей много и общее недовольство происходящим город в мусоре проблемы а мистер вейн баллотируясь в мэры предлагает решение проблем мистер вейн так ты же и являешься причиной этих проблем это как супер эмми помните в фильме исчезнувшая ты позвал и я пришла так ты сама создала их проблемы для ника Понимаешь? Потом пришла, значит, спасать его от этих проблем. Как прекрасно. Точно так же капитализм он сначала создает проблемы, потом якобы предлагает их решение. Да, да, конечно, придется пояса, да? Кому-то. Не, Да, но зато проблемы будет решены. То есть сначала они создают, потом, значит, рассказывают, как замечательно прекрасно, без них никак. А кто, если не он? Кто, если не мистер Вейн? Да некого. Вот, и народ возмущен, и здесь на, на волне протеста. Да, волна протеста. И вот на этой волне протеста могут всякие нездоровые силы реализовывать свои низменные инстинкты, которых нет у человека. Потребности, пожелания. Э, в фильме такое впечатление, что две линии. Одна личная это значит он, мать отцовство является ли мистер вейн его отцом и э, на фоне всего это, это все на фоне возмущения протеста экологической катастрофы проблем проблем готэма и предвыборной кампании этого же самого мистера Вейна. ты поддерживаешь протест спросит у него кстати э, ро герой роберта Данира. ниро мюррей мюррей линкольн да ты поддержишь что за грим ты поддержишь по нет я в это не верю сообщает нам не джокер артур флекс да нет я вот не верю Меня волнуют волную только я я мои отношения с матерью родного или двоюродный с мистером мистером Вейна, кто он мне он мой ли отец или не он меня интересует только это мои дружки которые меня подставили карли который единственный, кто относился ко мне хорошо вот это меня интересует а весь всему миру провалиться как у достоевского а чтоб мне чай пить реализоваться как стендап комик и он реализуется как стендап-комик в последней сцене, когда он слышит, что вот его фанаты, вот они кричат джокер джокер джокер В шоу Мюрре не зашло. Да. Мюррей, который был э, такой у него образом отца, он же когда там там сцена, помните, воображаемая сцена, где он в зале и тут говорит, я бы все отдал, я бы вот это все, вот эту славу шоу все бодал, чтобы иметь такого сына как ты мечтает он для него это воображаемый отец мюрый, шоу бизнес это тот мир грез который ничего общего не имеет с реальностью реальность бьет по морде да по пластмассовым плакатом в пах да а вот лживая реальность Мюрея, который тоже, кстати, обслуживает мистера Уэйна. Он же начиная там шоу с чего? С того, что посмотрите-ка, эти толстосомы мистер Уэйн, говорит: заберись супер крысы Есть предложение. Мистер Уэйн предлагает супер кошки. <с> um> <с> um> Comed Club, Comedy Club. <с> um> да. Понимаешь? Это все обслуга. Это все люди одного порядка. И Мюра, и мистер Уэйн. А Артур Флекс и все его товарищи по работе протестующие это правительство на другой планете живет понимаешь то что там показывают они мистер Уэйн с женой и Брюсом маленьким значит идут по темной переулку их догоняет там какой-то в маске протестующий дабы ограбить он же с жены мистера Уэйна убив мистера Уэйна срывает ожерелье оно распадается разлетаются эти жемчуга это грабитель это грабитель. Во время заварушки протестной. Активизируются все вот эти вот темные силы, понимаешь? Да, под эту лавочку можно и пограбить, и поубивать. Создается впечатление, что да, мы все вместе, в одной лодке, в одном готтаме, страдаем от мусора. Нет, мистер Вен, я не уверен, что он там особо страдает от мусора. Это абсолютно случайность, что он в... Темным переулком там был застрелен вместе с женой. Я случайность, что проник в здание, где он наслаждается просмотром черно-белых фильмов с Чарли Чаплином. Заходит чувак с улицы и в туалете ему говорит: М -м, я ваш сын. А ведь у него могла быть пушка. А у него была пушка. А у него же была пушка, он же мог убить этого мистера Уэйна, но не стал этого делать. М -м, как иронично хотя получил от него в морду да точно так же получил в морду как от тех трех утырков метро но мистера вейна он убивать не стал даже поняв что у него не его отец значит вот эта линия якобы личная и общественная это одно из другого ты стал таким в результате того что мир вот такой мир мистера вейна мир чистогана где там ради 200 процентов прибыли маму родную продают? Да, такие как мистер Уэйн. А ты кто такой? В мир меня не замечает. Почему я прозрачный? Почему я стеклян? Да все такие, понимаешь? Все так живут. К сожалению, привыкли, смирились, выживают. Понятно, что мне постоянно херово, как он говорит. Припишите мне еще: у вас 7 препаратов. И мне... Попросите доктора добавить. Мне постоянно херово. Мне постоянно херово. У него конкретные суицидальные мысли. А у меня вот здесь тетрадка с шутками. Хочу быть на копию. И одну из первейших шуток она видит. Надеюсь, в моей смерти будет больше смысла, чем в моей жизни. Это суицидальные тенденции. Не просто пролетевшие мысли в башке. А он либо говорит, либо, ну, это в виде слов, в виде текста, назначенному психологу это ничего не говорит. Ему постоянно херово и суицидальные мысли. Это конкретная депрессия, плюс еще, значит, у него неконтролируемый смех на фоне черепно-мозговой и повреждений мозга. Как он оказался, будучи таким больным болящим? на на тротуаре среди пешеходов как он там оказался как его выпустили его и таких как он а потому что мистер вейн подвыборную кампанию устраивает э, интриги не только с мусорщиками но еще и с э, э, компаниями по производству лекарственных средств для этих же самых шизиков и по их распространению по сокращению финансирования людей которые хоть как-то с ними взаимодействуют Устроить бучу и в этой темной водице делать свои делишки это ли не прекрасно это ли не мечта создать проблем потом сделать вид что ты с ними борешься то здесь нет никакой, э, никакой раздвоения, раздвоение здесь все идет в одном ключе и когда он сообщает хвастаясь Мюррею, ну как своему приемному отцу Суррогатному отцу. А это я убил тех трех чуваков. Папа, это я их убил. Мюры не в восторге. Мюрры начинает его отчитывать. Ведет себя не как мама. Мама всегда была рада, что бы он не сделал. Мы покакали, мы пописали, мы попукали, как говорят мамаши всегда по своих детенышей. Понимаешь? Ты создана радость людям. Ты моя радость. я Это я убил тех трех чертей. Ты моя радость. хотела он услышать от Мюра. в результате Мюра говорит, а чё ты это? Радуешься. Это нездоровый Нездоровая херня. Ах, вот ты какой! Ну, в общем-то, и тут участь Мюра была предрешена. Да. БГМ. на воспитание. Оно противоречит. Противоречит окружение реальности, понимаешь? Обратите внимание, резкий переход от пожалейки первой части, где там идет одновременно и, и раздражение главным героем. Он и противен, его и жалко, и он жалок, и антиэстетичен, творит херню, убивает людей. Некрасиво, все какое-то грязное, обшарпанное, мутное, темное непонятные немотивированные поступки немотивированная жестокость которой фильм придает мотивы придает понимаешь почему я его так сильно не взлюбил он оправдывает все это немотивированное насилие если критики фильма предъявляют фильму что это -э, реклама насилия пропаганда насилия это не только пропаганда Добавляю. Это не просто пропаганда, это оправдание насилия, придание ему смысла, эстетики, даже как-то, как он в начале фильма говорит, или, или мир плохой, или я сошел. Да, вот там вот это или идет в конце, конкретное или. Очень интересный момент, что вот этот фильм разбит на две части, где происходит оскотинивание, просто падение, значит, в ад. Болящего человека, больного, болящего, нездорового, который становится монстром, становится монстром, убивая, убивая. И в этих убийствах он начинает преображаться, начинает приобретать черты джокера. Постепенно. Резкий переход, когда от непонимания, отторжения главного героя, жалости и вот каких-то неприятных таких вот эмоций в отношении его начинается внутри у зрителя включаться симпатия не просто потому что он такой смелый четкий парень с короткостволом мочит своих обидчиков направо налево нет начинается преображение практически на глазах сцена на лестнице одна из самых чумовых охренительных сцен музыка костюм ракурс и скажем так хореография он же просто бьет ногами воображая его мистера Вейна или кого он там. ну да скорее всего его бьет ногами бьет ногой 1 2 это не танец это ритуальное избиение всех своих врагов он крут он с этим бычком но он круто прекрасен и тут обратите внимание что играет в его под конец вот в этих сценах начиная с лестницы и до убийства в студии другой актер это другой актер обратите внимание грим нанесен по другому и грим нанесен на другого актера у него другое выражение лица, в другая форма лица он даже э, в студии, к он пришел сел, поцеловался с этой теткой, поздоровался с, э, с Мюреем, поцеловался в старую абразину. Да. Она такая, а такая охерившая. Там еще какой-то дедок. Сел такой, сидит, тишина. Там даже какой-то комический момент пошел, да? Вот он не похож на того уродливого Артура Флек. Флек Флекса Флека, который был в первой части фильма не похож. Понятно, что это замечательная игра самого актера и Грим. Грим уже максимально приближенный к джокеру. Но вот то он там и говорит: Представь меня как джокер, ты назвал меня шутником. Он сказал шутник. Цитируя его не несмешное, нешуточное выступление в клубе. Ты ж назвал меня шутником. Папа назвал меня шутником. Представь мне, как шутника. Выглядит это так, что он крут, он идет такой пафосный. Там менты побежали значит, туда, где в метро бунтующий толпа убивает. Полицейских. Да. Он идет такой классно станцевал. Погоня за ним тоже ничего у них не получилось. Он ушел. В химке рвется, да. Ушел от ментов и такой пафосный, значит, с бычком, такой модный весь, значит. В гримерке сидит. А, а что гримерка? Что гримировать? У него же все нагримировано. А в кармане у него пушечка. Приходит. мюррей Я как будто с вами давно знаком. мюррей мистер Линкольн, да ладно, все нормально. Чего уж там? Давай по-простому. Мюрый. Я так рад быть здесь. Представь мне, все хорошо, замечательно. Не ругаться. Ну да, не, никто не ругался. Просто убили главную идущую. Ну, в общем, все, как он, как он просил, все так и произошло. Насчет убийства матери. Почему он ее убил? Потому что она его точно так же обидела, как те чуваки в метро. Халатная преступность ее сожитель приковывал в вок батареи, бил по голове, черепно мозговая, и теперь не контролируя смех, им не постоянно херово, как он говорит. Поэтому Пенни Флек отправляется на тот свет. Точно так же отправляется на тот свет и папаша. Виртуальный папаша мюррей Линкольн. Да, потому что он что? Не смог принять сыночка, как мама. Как мама его принимала. Он же осератил, мама нет, да, мама ушла, все. Маму он задушил. У него осталось остался только папа. И тот. И тот оказался не таким чутким, как ему хотелось бы. Ну и пап тоже надо убить. Все. Убить папу, маму, предполагаемых врагов, обидчиков. И стать героем толпы. Знаешь, вот этот протест, да, почему? Обесценивание протеста происходит. Просто протест без положительной повестки дня. Он, да, такой бессмысленный, беспощадный. И там могут примазаться всякие, да, грабители подворотням ловцы в рыбы в мутной водице да да да всякие шизики бесноватые и так далее там по подобно болящие фрики все там подложники под крики а ту а ту геть банду геть мистера вайна геть под этот нездоровый весь антураж начинают отрастать хвосты у людей да и виноват в этом мистер Вейн. Да, и такие как он, и все остальные мистеры. Коллективный мистер Вейн. Что, естественно, не снимает ответственности, личность, личной ответственности со всех участников этого марлизонского балета. А вот так вот придать фриковости всем тем, кто протестует против коллективного мистера Уэйна и мира Готтема созданного Готэма, да, вот нашего с тобой Готтем, вот в окно выглядывай, вот он там Все вы блин одного хотите, бардака. Всех вас в детстве мама обидела. О, маму убить вы не можете, вы идете блин громить усадьбу мистера Уэйна. Бессмысленный бунт и беспощадный. Вот это главная ложь фильма, вот это, понимаете, обесценивание обесценивание протестного движения протестных настроений людей которые не хотят жить по-скотски как будто их не видят джокер так говорит я как будто невидимый почему вы ко мне так все злые потому что мир сошел с ума и с тобой что-то не так понимаешь и то, и то, не или а и и тут получается что джокер в конце присоединяется к протесту поневоле как своей пу, как своим фанатам потому что любит не революцию в себе а себя в революции как троцкий понимаешь вот если всего этого не видеть не понимать то при просмотре фильма конечно же могут хво хвосты по отрастать вот я против чего против эстетики хвостов отрастающих что я хотел сказать по этому поводу что вспомню может быть добавлю кстати этот фильм джокер собрал миллиард Стал самым кассовым в 2019 году в категории R. Это с, э, Дети до 17 только в присутствии родителей. Как же его пропихивали-то, как же его проталкивали-то, как же его чествовали и аплодировали. Это не просто так, понимаешь? Все эти награды, канские фестивали, все эти глобусы, шмобусы, Оскары это политика. Все эти награды жутко политизированы. Да. И ангажированы. И просто так. Звон вокруг, в общем-то, ну, достаточно заурядной картины. Добротный, да, добротный. Но весьма двусмысленный, весьма. Задающий больше вопросов, чем ответов. Опять, когда его вытащили из машины, вот эти вот скорость скорость на скорость скорости на скорой помощи протаранивший полицейскую машину еще достают кладут на капот вот он там загримирован как э, артур Флекс. вот дома во время убийства вот этих своих друганов клонов, а точнее убийство вот этого здоровяка клоуна и выпускание на свободу карлика вот он так загремирован. там и в конце когда он здесь кровью из носа рисует себе улыбку не такой как в студии посмотреть не в такой как в студии и не такой пляшущий на лестнице. Он другой грим другой актер. Я не удивлюсь, если окажется, что его вот этих сценах играл другой актер. Где он задушил своего собственного отца. Ну, там четкий дип. И в джокере он убивает своего отца. С матери он танцует. Ну, вы знаете, что такое танец, да? Помните? Она такая, О, я такая уставшая. Я... Вообще такое ощущение, что она-то больная. Он ее кормит с ложечки, моет ее в ванной. Типа, она парали... какая-то парализована. Нет, он смотри, как раз она ходит, оказывается. Еще и там Он ее там в танцы закружил. И образ такой же матери, вот эта старуха. Какого хера она там нужна была в студии до старуха, дедук? Что это за... Вот. С которой он поцеловался в засос. Это вот тот Дип, что и... Ну, такой образ Дипа. Он в своей тарелке, он в своей стихии, он не интро не интроверт, понимаешь? Ему хочется быть на публике. Он и с детьми взаимодействует, хорошо. Он же там пляж, в больнице здорово. До того, как у него выпадает пушка, он здорово весело пляж. Там его место. И с в автобусе он там контакт нашел, тут смеялся. Он не уличный клоун, он детский. Пусть бы он там где-то при детях бы работал, не надо его выпускать на улицу. Обычный человек идет на улице и может попасть в конфликт. А здесь человек просто напрашивался. И попал. Чезжелый осадок после просмотра согласен. В конце, наоборот, воодушевление, что да, да, вот он путь становления из маминского сынка в мужчину, бунтаря, настоящего с пушкой, сам черт не брат всех, значит, обидчиков на тот свет, даже если они родственники, и всю жизнь, в общем, она там же моя радость. Она с самого начала не себе вообще никакого вреда. Показывают ее молодую в больнице, она же в больницу попадает после того, как находят его прикованную, понимают, что все скорее всего она от тюрьмы то и избежала тюрьмы потому что была психически больна. тяжелый осадок понимая то как фильмы воздействует на самые низменные человеческие вот эти вот устремления прикончить обидчиков не решать проблемы по, -по взрослому а решать их вот как хочется с помощью короткоствола, да. Подушки, ножниц. Вот так. Да! Только так! Круто! Круто! То есть вот это гимн омега-бабуинству! Вот этот фильм, понимаешь? Вот откуда осадок. Как хитро, тонко они вот этими вот пожалейкой, отвращением, потом вот, значит, вот. Очень такой вот он обиженный, обиженный, обиженный, обиженный, обиженный. Бах, бах, и все. И на том свете эти обидчики. О, ох, крутой чувак. Ох, крутой. О, молодец. Как и надо, так и надо. Убей богатого. Как где-то там богатого видела. Ну, да, да, они богатые. Да, да, почему убили их? Они были богатые. Вот тот его друг. Клоун-то жирный, толстый. Он же не был богатым. А, так он же его поставил. Пушку ему дал. Зачем ты ее взял эту пушку? Мне нельзя иметь оружие. Но так не бери. Но ты же берешь. Еще таскаешь ее везде, в том числе и в детский дом, в больничку. И прикончив этих вот. Первые два превышения самообороны. Третий это была расправа. Потом он бежит, бежит, прячется, закрывает дверь в туалете и начинает танцевать вот я такой, я, смотри, могу постоять за себя, да, ко мне не подходи, а то зарежем. И в целом это заходит на ура. Во-первых, он стал чуваком, нравящимся девушкам, даже потом поняв, что вся это было придумано. Там, смотри, в конце оказывается, что это была фантазия, а в этой фантазии еще одна фантазия. Ему эта тетка негритянка привиделась. Когда к ней приходит, садится на диван. «А, вы что сделать В обшибли с квартиры, вам надо уйти. Он так поворачивается к ней и понимает. Она со мной разговаривает, как с чужим. То есть, все это я себе придумал. Там вот эти сцены, где он якобы с ней покупает эту жрачку, точнее, не жрачку, а ну, киоск с газетами, где он читает там. И она говорит: да, я его считаю героем. То есть там ее нет. Потом, где он сидит рядом с матерью в, бал в палате, сидит в одной сцене сидела рядом с ним ну покажу сцену и он сидит один без нее ну понимает так он сам про себя узнает что он шизик что она ему привиделась если долго дать затягивать с реакции на внешние раздражители то в конце концов пишет что я совсем сорвет крышу можно было отрастить себе крепкие орешки а не поджимать все время хвост он дезориентирован мамашей. Вот это женское воспитание, понимаешь? Где он у нее ребеночек до сих пор 40-летний там или сколько лет? Моя радость. Вот он для нее радость. Хороший. Я забочусь о маме. Я создана радость людям. Я стану стендапером. Чувак, ты более Берегись этого мира, береги себя в нем. Не будет он смеяться над твоими глупыми шутками. А он такой тормоз, такой смец не в попад, такой нелепый, несчастный. Его и жалко, и он противный одновременно. То есть задействуются все. Вот почему блюют в фильмах? Знаешь? Я часто удивлялся, зачем вот этот показ блюющих людей? <мас> <мас> <мас> чуть не в камеру, блин. Я тут ем. <мас> я же в кинчатах там сидят жрут попкорны, да, насколько я знаю в американских фильмах вот сюда они жрут попкорн, запивают кока колы и тут у них фильм прям так реалистично, прям со звуками, и течет это манная каша. Нет, наверное, там это какая-нибудь, не знаю, перловая каша, да. Что-то такое. Это называется задействовать, вызвать хоть какую-то эмоцию. Вот зритель пресыщен всем. Кишки на деревьях, отрезанные головы там он, он видел все все и всех понимаешь? начинают нажимать на просто на физиологию чтоб те <связать> начала тошнить хоть, хоть как-то тебя оживить сидящим в этом хоть, хоть какие-то эмоции вызвать хоть какие-то хоть что физиологические ну да там вот она вообще не нужна на самом деле это негритянка скрипач не нужен крепачка тоже и там идет такое что мол вот чувак да, пострелял обидчиков потанцевал и пошел целоваться с соседкой мечтаем цело убить всех тех кто убили воробьев в москве да и пойти на сайт знаком значит этим к этим девяткам десяткам восьмеркам вот таким финтом они просто вот эту линию любовную устраняют Просто ему привиделась. Она ему привиделась. Все. Она не будет кричать: Куда ты собрался? что и пушку взял с собой? Ты идешь к, к нему нашел, ты уже один раз облажался в больнице с этой пушкой. Куда ты ее врал кладешь? Как помните, бриллиант в руке, она там пистолет протирала, ему жена. это Никулину. На задание иду, туда Ну, с Богом. Пистолет протирай. Куда ты с этой пушкой прешься? К Мюре ее нашел с пушкой, ах! Ты урод у нас же все так хорошо семья рсп <свят> понимаешь <свят> да нет моей смерти надеюсь будет больше смысла чем в моей жизни даже с не узкой